процентов твоих усилий ресурсов дает тебе 80 процентов результата у меня есть ощущение я это надо бы проверить что чисто онлайн меняется отношение 5 на 95 вот ты попал вот в эти 5 процентов успешного да мы видим амазон король мира да чем он лучше многих многих других уже нельзя сказать интернет магазинов да но тем не менее да все, уже людям не хочется ничего менять. Вот они вот в этой mm -hmm. экосистеме. Да? И получается, что вот современный мир, он порождает, развивает экосистемы. И построение экосистемы надо думать. Соответственно, один из важнейших изменений в джорне клиента, в его этапности, ему комфортно в экосистеме. И если экосистемы, вправду, большинство его потребностей у себя покрывает и делает удобные линки, Uh -huh. он слушал он, он не выходит он все он там живет он он там amazon netflix ну google наверное, все-таки экосистема, более сложная какая-то конфигурация да вот то о чем я сказал ну слушайте там иногда можно прям исчезнуть там остаться жить другая история опять же тут чистую призму своего потребительского опыта я наблюдал наше потребительское поведение моей жены да Ну понятно что мы могли многие вещи заказывать онлайн слушаем вдвое дети разъехались ну да мы завели маленькую собачку то вот у нас был такой объект есть объект любви и заботы и большинство онлайн покупок именно для собачки происходило. В но скажем для покупки продуктов наоборот мы не покупали практически онлайн мы пользовались возможностью каждый день Выйти из дома. А в Москве было как? Тебя не контролировались, ты идешь в ближайшем, ну, плюс-минус ближайший магазин на районе. Угу. В, в своем районе. Мы использовали каждый день возможность выйти в магазин, ну просто подышать воздух. Угу. Мы не покупали много, покупали прям вот на этот вечер, на этот ужин. И возвращались обратно. То есть любопытная история. Вот наша вот этот джорни, оно стало утрировано офлайн. Мы прям выходили, чтобы выйти. Да, для питомца нашего все покупали в онлайн, покупали в таком количестве. Но для меня это был, конечно, шок. Я как-то довегал всегда от этого, что... Эти покупатели, ну понятно, что покупатели мы, да? Но эти кастомеры, слушай, для них есть все. И, и, и хозяева не, не жалеют денег, покупая вообще все, что угодно. Да, да. Я бы -то иногда тоже подумала быть собачкой определенных хозяев. Каким вниманием они относятся Да, кстати, может быть, может быть, это одна из... это может быть одна из таких будущих... А все изменения по поведению людям ну, нужны будут питомцы. Помнишь, был в свое время мода на тамагочи от электронных mm -hmm. таких питомцев? Очень может быть, людям надо о каком-то заботиться, особенно в мегаполисах, да, особенно там дети разъезжаются. Опять же, твой любимый Киол Норстром об этом очень четко говорил, да, что вот Одиночные меняется среда жизни в мегаполисе. Одиночные, вот такие семьи, как наши, которые уже все, ну, дети уже где-то далеко, и так далее. Очень любопытное потребление, и очень любопытное джорни. И очень важный момент который вот современный вот этот карантин на онлайн четко подтвердил что для того чтобы я говорю про онлайн продукты да для того чтобы клиент на своем вот этом в своем путешествии получил что хорошее классное ощутимое удовлетворение от онлайн продукта а это очень важно, чтобы потом переходить к рост-продажам, да, если он доволен, он будет развивать отношения дальше. Очень важно правильно клиента в это вовлечь. Угу. Повторюсь, но быстро же сейчас все происходит. Не вовлекся, не понял, не будешь заморачиваться пониманием, как там это работает, убежал. Вот правильно вовлечь, обучить, показать, загемифицировать в конце концов. Вот это становится прям ключевым элементом удержать внимание, знаешь, взрослые в эту эру становятся как дети, у них рассеянное внимание. Вот удержать это внимание, все, он твой. Так, ну, удержать ну, расскажи, в... У тебя уже есть приложение, которое ты скачиваешь для обслуживания своего питомца. Как тебя завлекли туда геймификацией? Давай, про свой клиентский опыт. Давай так, я буду говорить про опыт жены, я рядом, потому что я как бы ä, попутчик, но такой заинтересованный попутчик, Слушай, моя прекрасная жена, она подписалась на энное количество аккаунтов в Инстаграме. Она подписалась на некоторое количество, вот как они называются, скинологов. Она реально покупает онлайн-курсы по воспитанию собаки. Более того, она меня заставила прослушать некоторые онлайн-курсы. Я был просто в шоке, оказывается, с собаками как с людьми. То есть все как положено, понимаешь. Есть методики, есть понимание. То есть зачастую люди просто не занимаются своим питомцем. И я вот за этим всем наблюдаю, я как бы чуть-чуть вовлечен в этот процесс. У меня не хватает столько усидчивости, как это все делать. Но тем не менее, есть всякие упражнения, есть всякие методики, липкая собака и все такое. То есть нам открылся целый мир всего этого дела. Поэтому она и подписанная, она скачет приложение на написано на какие-то уже магазины, где мы покупаем, у нас там уже программа лояльности в полный рост, все происходит. Так что вот этот джорни, ну, он, конечно, дает нам очень много позитивных эмоций. То есть вот здесь мы как клиенты, вот когда говорят счастье клиента, вот мы счастливы на 100% от этого путешествия. Про счастье чуть позже поговорим, а скажи мне, всегда ли прав клиент? Вот как соблюдать баланс между интересами компании и интересами клиента? И нужен ли всегда ну, вот тот самый стул клиента, по примеру, Безоса в Амазоне? Давай прям со стула начнем этот стул да я напомню нашим слушателям да что на совещаниях в амазоне всегда один пустой стул стул клиента думайте что думает он а, вообще очень полезная такая механика и вот тут возникает вопрос что я скажу так думать о потребностях клиента, знать его более мечты, понимать логику его задач, вот туда вот, словно говоря, прям внедряться в его мозг, <coughs> изучать его, давать возможность обратной связи. И это, по-моему, становится уже не просто таким крутым маркетинговым упражнением, это просто мазду. Mm -hmm. Если ты этого не делаешь, то в течение одного количества времени ты просто будешь out of рынок. Ты перестанешь понимать, и меняющихся клиентов, и ты даже перестанешь понимать свое ядро клиентское. В какой-то момент ты потеряешь и их. То есть вот это надо делать обязательно. Другой вопрос. Вот ты подняла проблематику, наверное, одну из самых ключевых сегодня с точки зрения бизнес-менеджмента. Вот как найти здоровый баланс между любовью к клиентам, исследованием за клиентом и финансовыми показателями. Тут дело такое, понимаешь, деньги, финансы, очень жесткая субстанция, и деньгам да, счастье клиента глубоко фиолетово. Поэтому если баланс не сходится, кэшфло не сходится, P&L не сходится, организм нездоровый. Да, все. К сожалению, это путь к банкротству. Какой бы ты ни был чудесный, прекрасный, много примеров есть, да, прекрасных продуктов, компаний, сервисов и так далее. Вот найти этот баланс, сделать выводы из этих э, ну, наверное, избыточных попыток любви к клиенту. Ну, есть прекрасный пример. в Российский, он чудесный, причем на рынке B2B. Один из сейчас лучших банков для предпринимателей, Банк. И я его клиент, я это говорю, абсолютно не ангажированный, меня никто об этом не просил. Они вправду создали один из лучших, так, в первую очередь, онлайн клиентских опытов и малому бизнесу чертовски комфортно жить в этом банке. Со всеми вот атрибутами. Который он дает. Но сам этот банк. -точка, это реинкарнация несколько лет назад банка Банк 24 Екатеринбургского, который давал этот суперсервис, но он разорелся. Вот тот проект разорелся, и основатель этого проекта, он один из основателей точки, они сделали много выводов из этого. Они какие-то вещи упростили, какие-то вещи облегчили. Следующий момент. Все-таки и рыночная уже ситуация подошла к тому, что предприятие готов платить за этот сервис. Да? то есть Они одним проектом открыли вот рыночную эту opportunity для всех остальных. Поэтому я считаю, что крутое управление организацией – это здоровый баланс и умение командно работать вот всех этих зон функциональных любой компании. Маркетинг, я сейчас говорю, маркетинг расширительное вообще, подразделение где есть, маркетинг клиентский, сервисы, продажи, да, вот маркетинг, как жить на рынке, производственная часть, да, то есть продукты должны создаваться, кастомизированные по адекватной цене и так далее, логистики, все, что с этим связано, как вы доставляете свой продукт, финансов, вот есть вот эти вот большие зоны, ну, в крупных компаниях есть еще безопасность, да, вот все эти зоны должны научиться коммуницировать и приходить к компромиссу. А кто их приведет к компромиссу? Только топ-менеджер, ну, управление в большой компании, да, генеральный директор, СИО и так далее. Мне кажется, что вот будет очень сильно возрастать роль топ-менеджмента именно как интегратора бизнес-интересов. Визионерство, целеполагание и интеграция вот этих подходов. Все эти разрозненные, большие подразделения должны научиться коммуницировать между собой, взаимодействовать, и приходить к консенсусу не на словах, не на веревочном курсе там бегать по лесам или там, в пентбол играть, да? Что тоже хорошо для развлечения, а в реальной жизни, в реальной жизни, то есть вот мне кажется, зона вот стратегического менеджмента такого она сильно должна возрасти, и тогда этот компромисс будет находиться, понимая, что жизнь меняется и весь эта конструкция должна быстро уметь меняться скажите, с чего он должен возрасти? Это должен быть метод проб и ошибок, опять, о котором говорил Норстром, или это должны быть какие-то вещи, на которые должен сфокусировать внимание менеджмент? Вот твое... Смотри, вот, вот на мой взгляд, это очень интересный сплав, что топ-менеджмент должен уметь выбирать скажем так, портфель лучших вариантов из портфеля проб и ошибок. То есть этот выбор, он становится неумозрительным. То есть ты должен создать у себя некую среду. Пропа ошибок, недаром большие корпорации сегодня при себе заводят акселераторы. Прям вот стартап движение развивают почему потому что они дают у себя внутри развиться разным идеям разным проектам но чтобы это жило не в виде научно-исследовательского института а именно как стартап акселератор как стартап бизнес и тогда это живет по бизнес законам и топ-менеджмент смотрит на это и стратегически понимает а вот этот проект интересен а ну давай-ка иди сюда молодец мы тебя вплетем уже в нашу там продуктовую линейку и так далее поэтому вот создание Этой зоны проб-ошибок, или как часто говорят продукт-специалисты, да, создание MVP, минимального годного продукта и создание такой серии этих MVP для тестирований. Но при этом кто-то сверху должен смотреть за этими мальками и говорить: О, вот это интересно, иди сюда, мы тебя сейчас запустим в наш core бизнес и мы тебя поддержим. И вот мне кажется, что вот самый вот самый цимес, да, вот на пересечении этих двух подходов, и они должны, как сказать, быть синергией между собой. В в таком. Mm -hmm. Еще, кстати, про мэч хочу тебя спросить и про менеджмент. Да? Сейчас очень многие компании находятся в неком шпагате. Да? Солнце, кстати, у тебя сегодня, это хорошо. Это наше вечернее московское солнышко. Yeah. Я а как раз, раз хочу... Что... закат. Собственно, ну, то есть мы наблюдаем за тем, что сегодня компания находится в неком таком управленческом шпагате, когда сегодня твоя задача думать в краткосрочной стратегии о выживании бизнеса, и в то же время ты должен думать об устойчивом развитии будущего. Вот как здесь правильно имплементировать стратегию сервиса, customer experience при том, когда у тебя две задачи, и они кажутся полярными. Слушай, я сейчас процитирую такой знаменитый слоган, да, знаменитый термин «Голубой океан». Вот цель найти этот «Голубой океан», а ведь, если вспоминать эту концепцию, «Голубой океан» — это одновременно нахождение новых рынков, там не важно новый рынок совсем или новый рынок у существующего рынка, да, там и новая разновидность. Но одновременно со снижением костов. Вот тогда это голубой океан. Получается, сегодняшние вещи, да, они... Так как сейчас бум технологий, получается, что менеджмент, топ-менеджмент, он очень сильно завязан... С пониманием технологических возможностей. Значит, сегодня меняется, на мой взгляд, вопрос обучения, развития топ-менеджеров. Они должны иметь представление о возможностях технологий. Потому что правильное применение технологий позволяет снижать косты. В этом их смысл. И если позволяется снижать юнит-экономика, да, продукта, создаваемого, маленькая, то есть дешевая, ты умеешь это делать, у тебя открываются возможности для тестов и экспериментов. За счет чего ты будешь конкурентоспособен в эксперименте? Если у тебя создание продукта, ну или там логистики громоздка, ну два эксперимента, и ты закончишь свое выступление, правильно? То есть вот это умение порождать эти MVP, тестировать, быстро реагировать, да, я все-таки считаю, что это прерогатива топ-менеджмента. Да, параллельно существует очень модная культура agile, которая говорит, слушайте, маленькие самоуправляющиеся команды, очень быстро, гибко и так далее. Так-то оно так. Чисто agile, конечно, работает в, раб в разработке IT-продуктов. Почему? Угу. Потому что там можно очень быстро поменять. И то сейчас специалист, глубокий специалист пойти скажет, нет, ребят, если была архитектурная ошибка в начале, то потом оно все рухнет. Даже войти в, в какой-то момент этот риск реализуется. А все, что имеет отношение к hardware, любое оборудование, физические упаковки, строительство мостов, строительство домов. Ну, там законы сопромата, да, ты же не можешь говорить, слушайте, дай сейчас поэкспериментируем, на 15 этаже небоскреба поймем, что мы будем строить его в другую сторону. Н не получится. Вот. Получается, что ты даже для запуска отжал команд должен иметь вот этот вью технологический, куда тебя это заведет, какие есть у этого возможности. Мне кажется, что, может быть, я так на любимую тему, да, что развитие вот этих навыков стратегических, у топ-менеджмента, у middle management. Middle management здесь, с одной стороны, управляет этими командами, а с другой стороны, это кадровый резерв. И вот этот soft skills, технологическая адаптация и лидерства да, то есть не боясь принять технологический вызов. Мне кажется, вот этот soft skills или набор soft skill он -то и будет ключевым, потому что все формулы выучить невозможно. А как думаешь, самые ключевые навыки soft какие будут? Ох, ну я думаю, что все-таки это по ролям, да, по делятся, но тем не менее, мне кажется, что это коммуникации, особенно внутри корпоративной коммуникации. Все проблемы в мире из-за недопонимания, как известно, да, кто-то что-то кому-то сказал, не так посмотрел, мы не так поняли. Я, конечно, сейчас сильно упрощаю, это очевидно. И... Понятно, потому что совсем конфликты нельзя убрать внутрикорпоративные, потому что всегда есть конфликт интересов. Финансы за то, чтобы срезать бюджеты, маркетинг за то, чтобы расширить бюджет. Ну, это очевидно и понятно, да? Но умение договариваться, искать компромисс, мне кажется, это очень модный и очень востребованный скил. Я тебе больше скажу, как вот человек. Я, ну, так разреши мне да, минутку немножко так профили рефлексировать личностно я с большим волнением иногда с ужасом смотрю за социальными изменениями в мире вообще вот которые мы видим там последний год да и не только там в постсоветских странах что творится в америке до да, социальные потрясения я дискутировал со своими детьми У меня две дочери они уже ну, достаточно взрослые но все они же для меня дети и ты знаешь, я прям мучительно стараюсь, мне кажется, у меня получается, ну, как сказать, слышать их, слышать их аргументами, корректировать как свою позицию... То есть, наверное, даже в моей ситуации, ну что значит в моей? Ну я все-таки уже не мальчик, юный барабанщик, да? поэтому, наверное, это не просто делать, но умение слышать другую сторону, взвешивать аргументы, приводить свои аргументы не эмоциями, не давлением, да? а аргументацией. Мне кажется, это очень важная история в семье, в социуме, а в бизнесе особенно, почему? потому что в бизнесе все очень сконцентрировано. Да? Не успел за эти год-два, твой продукт не нужен. Да, с коммуникациями тоже согласны, да. потому что там в апреле мы впервые вышли в эфир в LifeTalk, и каждый эфир подтверждался тем, что в нынешней ситуации быстрых изменений и необходимости гибко реагировать на все изменения и быстро адаптироваться, коммуникация самое важное, что может быть только. Да. Скажи мне, пожалуйста, вот ну, тоже, как бы если вернуться к клиентскому опыту, э, говорят, что успеха в клиентском опыте можно достичь, если ты построишь свой продукт на болях клиента. Как правильно работать с болями клиента? И правильно ли это? Потому что пока ты спросишь клиента, что ему надо, и создашь, это уже может потерять актуальность. Вот скажи мне, где баланс во всей этой истории? Слушай, можно я так расширенно отвечу? Ну, в моем видении мира боли, проблем клиента очень важная и поставь некий триггер его да, потребностей, но не только боли важны. Я вот часто эту, привожу такую триаду, триггеры потребностей, это боли, мечты и рутинные задачи. Продокс в том, что очень многие вещи в жизни мы делаем просто рутинно, но выбора другого нет, там нет ни боли, ни мечты. Знаешь, есть такая пословица смешная, да? Ни одна маркетинговая стратегия не справится со списком от жены для мужчины в супермаркете, да? Есть список, неважно, в смартфоне, в записной книжке. Ни более, ни мечты, корзинка, и пошел собирать. Есть одна компания в мире, которая успешно борется с женой, со списком жены и с самой женой. Это Икея которая умеет нас водить по своим магазинам, да, она нас водит. И когда мы пересекаем кассу, мы понимаем, слушай, у нас в корзине в два раза больше того, что было в списке. Как окей это получается? Да? При этом никто на ике не обижается, правда? что Все говорят, слушай, хорошо провели время, а еще там телек поели, да? этих вкусных печенек перекусили, кофейку попили. Провели время. Вот они так умеют делать, поэтому надо понимать, у клиента проблема, у клиента мечта, у клиента задача. А вот теперь даже дальше, ваш прям важнейший момент, ты прям поднимаешь такую прям пласт стратегической работы современных маркетологов. Как об этом узнавать? Тут парадокс, когда мы изучаем потенциальных клиентов, мы можем изучать вот эти их триггеры более потреб, да, мы можем их спрашивать, мы можем с ними общаться, мы можем покупать какие-то обзоры, мы можем покупать отчеты, всякие разные, да, есть же исследователи, которые это делают. Когда мы работаем с действующими клиентами, у нас другая поставь, то мы уже здесь проверяем их отношения, да, удобно, неудобно, а почему вы не уходите, почему вы с нами остаетесь. То есть тут уже не сколько боли нас интересует, а сколько их отношений, вот этот user experience, тебе было комфортно, тебе было удобно тебе было интересно и так далее. Здесь тоже есть, естественно, механизмы обратной связи всякие разные, от опроса до всяких онлайн-форм. Но, но, все-таки, биг-даты, анализ данных здесь очень может быть полезен. Если мы осуществляем вот весь трекинг, ну или большинство, трекинг большинства элементов путешествия клиентов у нас с нашим продуктом, с нашими сайтами, с нашими сотрудниками, если они, конечно, все с CRM-системой все заносят. Вот тогда анализ этого пути, просто расчетный путь, где какие конверсии, как этот граф строится, откуда куда переходит, очень многие вещи реально может показать реально может показать, соответственно, ну тут вопрос такой же, да, когда еще появятся отраслевые бенчмарки таких путешествий, они, конечно, появятся, потому что ну у аналитики нет предела, ты начинаешь себя сравнивать с конкурентами, условно, вот в этом месте у меня на сайте конверсия, ну условно, один процент, а я знаю, что лучшие люди на рынке делают три процента, в три раза лучше за счет чего? То есть, вот тебе этот анализ изменения геометрии пути, изменения конверсионных показателей, для тебя прям зажигающиеся такие фонарики, алерты. Изучи, изучи, изучи. Другая есть вещь. У меня сегодня там конверсия, ну, условно, 5%. Слушай, я брошу вызов, а давайте я попробую сделать 7%. То есть, у меня есть поле для креативы появляются получилось интересно и так далее то есть получается вот этот сегодняшний стык классических маркетинг инструментов опросов фокус групп это все работает ну то сейчас модно называть customer development да когда мы уже глубоко залезаем к человеку начинаем задавать ему вопросы плюс оценка данных анализ данных все вместе показывает нам очень такую мощную, интересную картину. А если мы еще умеем тестировать mm -hmm. гипотезы, да, о чем мы говорили раньше, то все, я могу проверить там любые гипотезы. Ну, короли в этом, во всемирной короли в этом, Netflix, который вот прям управляет потреблением контента, делает это круто, замечательно и так далее. Ну, кстати, Netflix один из примеров, когда они перестали спрашивать потребителя о том, что они то, видят что то весь трекинг бред, Они. Потому, они... Они, они заметили разногласия между тем, что хотят смотреть, и между тем, что смотрят на выходе. И тогда Смотри, этого... Смотри, это... это классическая ловушка маркетинговых исследований. Это в свое время в России был такой, прям была работа такая, изучение. Первые или вторые свободные выборы в 90-х годах по всем опросам партия Жириновского набирала какие-то мизерные проценты а на первых выборах в девяносто году они набрали 17 процентов на выборах в госдуму да. это что значит при влоб в лоб заданном вопросе люди стесняются говорить о некоторых вещах вот этот самый разрыв слушайте вы как часто смотрите порно ну, ну, нет, ну, изредка. Как часто вы смотрите боевики категории «Б»? Я знаю по себе, когда мне лень заходить в, в интернет, я просто хочу потупить в телевизоре, где там сотни каналов, с вероятностью 30% я бирать, забирать, обязательно на каком то канале, попаду на очередной «Рэмбо» или у Сталлон вот эта франшиза новая, неудержимые не, не да, вот со всеми старыми звездами экшен бойков я обязательно залипну. Но если меня спросит, Вадим, вы, наверное, интеллектуальный человек, вот вы как часто смотрите Рэмбо 2? Я скажу, ну что вы, нет, это культовое кино, но вы что думаете? То есть я постесняюсь ответить на этот вопрос. Что, о чем это говорит? Что вот эти механики кастомер-девелопинта Взаимодействие с людьми, обратной связи, изучения они тоже становятся более изощренными, они тоже развиваются перекрестными вопросами, правильными вопросами, не, не только вопросами, человек может за что-то голосовать и так далее. И так далее Поэтому Netflix делает абсолютно правильно. вот Они смотрят, самое главное маркетинговое исследование, вот этот вот дисконнект. Потому что это зона для изучения когда у тебя сто процентов подтвердилась гипотеза ну все успокойся и живи дальше А когда у тебя разрыв вот это интересно вот это интересно вот там надо покопаться и тогда люди конечно это делают netflixу легко они и правда видят все они видят наше посещение они видят когда мы смотрим что мы смотрим в какой последовательности мы смотрим и так далее Давай вернемся к внутрикорпоративной коммуникации и вот в этом вечном конфликте интересов между финдепартаментом и маркетингом. Маркетингу нужно больше бюджет, финдепартаменту меньше заплатить. Как увязать CX-метрики и финансовые показатели в единую систему? Уж все-таки я приверженец того, что это… Э арбитраж, то есть высшая сила, которая принимает компромисс. Каждая из сторон должна отставить свои точки зрения, аргументированно, открыто, а высшая сила принимает компромисс. Ну, так называемая теория ограничений Голдрад, она про это. да. То есть мы устанавливаем рамки ресурсов, которые и зону риска, ради которой мы можем это делать. Очень, скажем так, все вот эти инструменты, они здорово отлажены в финансово-инвестиционной отрасли, ну, потому что там регуляторы за все это дело наказывают, если ты там не очень mm -hmm. аккуратен, да? Как сбалансировать свои ресурсы, свои ожидания и свои риски. Для этого есть механизмы, да, риск-менеджмент, наука, очень серьезная наука и так далее, и так далее. Так что в конце концов, да, как управляют рисками, ну, их изучают, их стараются спрогнозировать и застраховать. То есть выделить дополнительные ресурсы для того, чтобы если страховой случай произойдет, рисковый случай произойдет, у нас было чем покрыть. Например, вот я из своей практики, да, управления sales. Да, Кстати, да. корона кризис, он прям педалирует эту тему, да. Я думаю, для многих моих слушателей актуально. Управление дебиторской задолженностью. Кажется, что дебиторская задолженность, торговый кредит, это такая финансовая скучная хрень, да. Ничего подобного. Дебиторская задолженность, управление ею, да, это прям зона интересов, маркетинга, потому что откуда берется дебиторская должность? Маркетинг говорит, ребята, мы будем конкурентно на рынке, если дадим отсрочки этому клиенту, тому, здесь дадим платежи, здесь дадим отсрочку, здесь... Это наш маркетинг-инструмент. Мы позволяем и в B2B, и в B2C. Финансы говорят, подождите, а кто же это финансирование возьмет? А куда же взяться-то всему этому? Соответственно, получается, это такая зона, где они должны достигать компромисса. Описаны модели, описаны математические формулы, как искать емкость риска, а какой риск я вообще потяну, какой аппетит к риску, сколько из этого риска я готов на себя взять, чтобы спать спокойно, говоря простым языком, какая у меня толерантность к риску. Вот этот риск для меня не так страшен, но у меня здесь есть другие рычаги воздействия. Да? И вот получается, что на самом-то деле риск менеджмент, он и становится зоной компромисса через инструменты риск менеджмента. Один из инструментов риск-менеджмента – управление бизнес-процессами, потому что правильно построенный процесс снижает риски вот такого рода разрывов. А как оптимизировать бизнес-процессы? В соответствии с тем customer journey, который вы видите правильным, который комфортен клиенту, удобен ли Видишь, вот все начинает замыкаться, да? такая О. вот... Все и так, и опять мы возвращаемся к бизнес-процессам. Мы возвращаемся к клиенту, к его путешествию и нашим процессам. Да, mm -hmm. конечно. В одном из интервью ты прокомментировал, что есть такое понятие, как синдром аматоров. Скажи, чем он опасен сегодня в секс-практике? Давай вот сначала то, что... определение, а потом, чем он опасен. Ну, слушай, что? это прямо мой такой ноу-хау. Синдром аниматора. Вот э, Мы все отдыхали, кто больше, кто меньше, во всех этих он-инклюзив отелях, да, где нас mm -hmm. туда помещают, и нас пытаются развлечь. Вот эти ребята-аниматоры, они нас пытаются развлечь. Иногда нам очень нравится то, что они с нами делают, иногда нам прям аж некомфортно. И вот этот синдром, что это значит? Что когда аниматор не очень понимает твое состояние, душевная, вот ты только-только приехал, тебе надо еще адаптироваться, а вот ты уже тут неделю тусишь, тебе уже пора там гей тебя угу. зажигать. Вот если опытный аниматор понимает твое состояние, твой этап в твоем джорне, угу. он тебе подберет анимацию, развлечение, вот та, которая тебе нужна. Кому-то, может быть, в нарды поиграть тихонечко под пальмой. Прекрасное развлечение. А кому-то акваэробика, дискотека... <клёх> И бег в мешках. Так вот, ой, прости, синдром аниматора: когда из лучших побуждений я повторюсь, из лучших побуждений, маркетинг, продажи, клиентский сервис из лучших побуждений взаимодействуют с клиентом, не понимая, на какой он стадии. И в итоге они только делают хуже, потому что те инструменты воздействия они не попадают в клиенты и вызывают отторжение. Ну, например, вот классический пример, вот прям вот совсем э, тема, над которой смеются типа все бизнес-тренера. Ритейл. Да, все смеются над ритейлом, когда э, продается консультант в магазине, подходит к тебе с вопросом и говорит, чем могу вам помочь? Все смеются. Ха-ха-ха, что за глупый вопрос, помогите материально и так далее. Согласен. Когда клиент Посетитель магазина на самой ранней стадии своего путешествия просто, правда, пришел посмотреть, прицениться, что тут новенького, да? Вот этот вопрос, чем могу помочь, ну, он какой-то никому смешно. Но только другая ситуация. Вы приняли решение, что вам нужно что-то, и вам надо сделать эту покупку быстро. Вы забегаете в этот магазин, и вы ищете глазами этого консультанта, помоги мне. А в этот момент почему-то они все исчезают. В этот момент их эмпатия, их участие и быстрый вопрос, чем могу помочь, будет просто музыкой. Согласись? Здесь и сейчас. То есть получается, если опытный консультант в ритейле, опытный продавец, маркетер, понимает, вот где клиент сейчас, где он, то тогда он может подобрать правильное воздействие. И вполне себе, даже вполне агрессивное. То есть если клиент на горячей стадии, то вполне себе коммерческая агрессия. Отлично, клиент этого ждет. Помогите мне сделать выборы, я ваш навеки. И это не только вот в первой сделки, во второй сделке. Это и, скажем так, вершина путешествия клиента. А как сделать клиента амбассадором? А мы, если мы видим, что он готов к этому, не просто мы ему заплатили, нет, мы его просто как-то подтолкнем к этому. Мы его пригласим на какое-нибудь мероприятие, мы возьмем у него фидбэк выведем это в прямой эфир, там в Фейсбуке прямую трансляцию на 20 тысяч человек. Да человек будет просто в экстазе. У меня взяли интервью. Да этот бренд вообще лучше, что было в моей жизни. Понимаешь? Да, А так вот в самом начале подойди к Лену, слушайте, а давайте мы вас сейчас интервью вас возьмем. Какой интервью? Вы кто вообще? Я вас не знаю. Вот в этом смысл этого термина синдром аниматора, когда мы действуем из лучших побуждений, но не понимаем, что с клиентом происходит. Ну, сейчас мы опять возвращаемся, даже в наш предыдущий пункт, если мы умеем понимать, где клиент, уже инструменты мы точно подберем. Благо их сегодня огромное количество, онлайн, офлайн, чего только не Вот Давай. понимать, кто где, это прям супер. Про людей поговорим, о клиентском опыте с персоналом. Как вообще разговаривать? Как сделать так, чтобы клиентоориентированность, клиентский сервис был не просто да, а действительной частью корпоративной культуры? Вот расскажи здесь, давай мы с тобой. Слушай, тут прям твой вопрос, зверь бежит прям на ловца, что называется. Ты знаешь, я вот прям в последнее время опять же, в моей любимой теме продажи, sales management и так далее, вот озаботился этой проблематикой, да, подготовкой продавцов, ну, мы же хотим, или клиентских менеджеров, людей из клиентского сервиса, неважно, людей, которые взаимодействуют с клиентом. Мы же хотим, чтобы они были квалифицированы, да, очень часто мы наталкиваемся на то, что и в нашей компании, и в других компаниях продукты не знают, это не умеют, там, и так далее. И вот я задумался, да, ребят, ну, надо же, наверное, как-то подойти системно к этому вопросу и стал разговаривать с людьми, вот кто занимается проблемами образования, образования взрослых людей и так далее. И вот то, что я сейчас скажу, оно имеет абсолютно отношение к продажам, к клиентскому сервису, клиенториентированности, вот к умению, пониманию, как ты взаимодействуешь с своими коллегами, с клиентами, с начальниками. Неважно оказалась следующая вещь что оказывается да много всяких теорий но тем не менее если их очень упрощенно сказать что усвоение знаний мы хотим чтобы человек усвоил это знание научился и стал клиент ориентируем конце концов его же никто не просит лезть там на эверест да просто ты научить взаимодействовать с клиентом вот для усвоения этих знаний любых человек должен пройти пять этапов первый этап э Impressing от английского слова impression впечатление. То есть я хочу рассказать своим людям, чтобы они научить своих людей быть клиентоориентированными. Первый этап впечатление. Я должен им так интересно, вкусно об этом рассказать, почему это важно, почему это важно для компании, почему это важно для них самих. Смотри, сразу вспоминать там, систему вознаграждения mm -hmm. и прочее, прочее, уважение. То есть я должен их заинтересовать этой идеей. Это первый этап. А вот второй этап, на котором чаще всего все и ломается, меморайзинг от английского да, память. Mm -hmm. Ты должен многократно закрепить этот навык, но закрепить его в учебных условиях. Потому что если ты этот навык или эти навыки пойдешь закреплять сразу с клиентом, Стресс. Клиент может быть в этот момент жестким, ему что-то не понравилось, он на тебя там наехал, покусал тебя, ты провалил 2-3 сделки или там от тебя ушло 2-3 клиента, мега стресс, он прям разрушает тебя, в этот момент ты Значит, ты должен потренироваться в учебных условиях, потренироваться, да, вот многократные повторения закрепляют навык. Третий этап называется интеоризация. Когда этот опыт ты пропускаешь через себя. Вот этот эксперимент учебный ты пропускаешь через себя. Вот мы вот все знаем, да, вот, например, человек там учится кататься на сноуборде, там, на вейкборде. Ну да, инструктор объясняет, вроде бы, чуть то корявенько получается, корявенько, корявенько, и вдруг а, понял, понял от себя, вот у вот, него вот, через себя это произошло. Вот этот этап происходит как в учебных условиях, так уже с клиентами. Дальше э, социализация, все, иди к клиенту. Получай обратную связь. Пятый этап, инициация, ты должен получить признание за это. Ты должен получить за это грамоту, сертификат, медаль, бонус. Ты должен у тебя в голове зафиксироваться, что твой правильный путь <coughs> и твои усилия получают сатисфакцию. И вот согласись, что сегодня в подготовке персонала с меморазингом плохо, нет вот этих да, внутренних тренировок и нет э, инициации, нет признания, ребят. Ну, есть, конечно, есть компании, где это делается, где это доска почета или какие-то такого рода призы, не просто фикция, да, Это из этого делают часть корпоративной культуры, что вот лучшее, вот он получил этот приз, и он поделился опытом да и зачастую это признание не только приз я лучше что тебя попросили выступить своим коллегами да вот когда ты видишь там восхищенные взгляды вот это признание да? как у любого спортсмена получается следующая такая системная история если мы хотим воспитывать какие-то скиллы в своих сотрудниках, то мы должны задуматься в системе подготовки людей само ничего не происходит даже если мы там берем. Берем откуда-то опытных людей. Мы все равно в свою веру же должны должны переучивать, правильно? Mm -hmm. Вот эти этапы должны происходить. А как сделать эти этапы быстрыми, дешевыми? да? Это же не университет, мы не можем себе позволить много миллионных инвестиций. Тут опять же приходит на помощь какие-то элементы онлайн-образования, какие-то элементы внутренних процессов, менторство внутреннее. Сейчас очень модная такая история, очень полезная, так называемые бади, напарники, да, когда два сотрудника, ну там два села, они как бы напарники, они друг другу дают обратную связь. Слушай, Вася, что-то я вот посмотрел, вот ты... По-моему, здесь ошибаешься. И вроде бы от своего напарника это непозорно получить да, такой фидбэк. Начальник тебе скажет, ты здесь ошибаешься, осадок а остается, правда же? Даже ментор, наставник тебе скажет: ну, насадок есть. А когда свой братан, потому что завтра я ему что-нибудь подскажу. То есть, таким образом, вот этот меморайзинг происходит. То есть то создание системы подготовки надо думать, само не произойдет. Слушай, ну при всем при этом, скажи мне, пожалуйста, то есть чтобы сотрудник наиболее эффективно прошел этих пять этапов, для него сервисность должна быть частью натуры, или он может быть сырой, и ты его можешь обучить, если у тебя правильно отлаженный путь вот этих пяти процессов. Я считаю, что можно очень многому научить, при условии, что все-таки на входе есть определенный профиль, качество да вот давайте разделим врожденные человеческие качества и soft skills soft skills можно и нужно тренировать качество ну трудными менять конечно трудно поэтому мне кажется для каждой роли сотрудников все-таки вот эти портреты ну назовем так идеального сотрудника должны быть кандидаты не идеальны мы понимаем где у них зоны но вот по основным качествам они должны соответствовать да вот ломать природу человека но ну, есть такой человек сверх аналитичный интровертный даже чуть-чуть мизантропный ну можно и мишку научить кататься на велике понятно что можно но стоит ли мучить человека да может быть он чудесный аналитик и в окружении Excel и google доков он вообще чувствует себя счастливым Ну пускай анализирует цифры правда же поэтому на входе какие-то требования должны быть а вот дальше за счет системной подготовки можно улучшить очень много навыков и знаний. это правда это правда люди на самом-то деле далеко не так без как часто о них говорят разочаровываются главный руководитель. Да, кстати, это тоже такой момент. А вот еще знаешь, к чему хочу вернуться по поводу персонала и топ-менеджмента? А, ну, часто складывается такая история, что на доске написали, что наша ценность — это клиентоориентированность, то есть там -то, там совет директоров определил, что это так, но собственник, там, владелец бизнеса точно не разделяет сервисную стратегию. То есть вот есть ли шанс как-то сдвинуть компанию в сторону практической клиентоориентированности, или если собственник не ставит во внимание сервисную стратегию в угол своего бизнеса, в центр, в сердце своего бизнеса, то все это, в принципе, безнадега, любые какие-то попытки, менеджмента Я отвечу проблем. так, что если собственник или там генеральный директор, SEO, да, вот прям вот такой, какой ты описала, шансов немного. Все-таки корпоративная культура, принципы, ценности компании, это ценности вот людей, имеющих к этому отношение. Ну никуда ты от этого никогда нельзя убежать. С другой стороны, по моему опыту, чаще всего даже такие мрачно настроенные владельцы, на самом-то деле, они не против клиента ориентированной стратегии. Они просто боятся все признаться в каких-то своих страхах. Вот серьезно. Что его не поймет, упустит, там где-то не доверяет. То есть на самом деле проблема не в отсутствии клиент-ориентированности у бизнесмена. Потому что большинство бизнесменов прекрасно понимают. Клиент всему главу, он платит деньги. И вот здесь было бы здорово чтобы владелец поработал вот со своей этой внутренней как сказать аурой, жизнью, представлениями. Для этого бизнес-коучи есть. Есть очень квалифицированный бизнес коучи Вот с этим можно справиться. Но, скажем так, владелец этого как бы должен захотеть. Должен захотеть. Если он хочет, то с таким квалифицированным бизнес-коучем он доберется там до своих вот этих глубинных проблемок, которые позволят ему вот это эти рамки свои лично расширить, ей-богу. Вот таких уж совсем мизантропичных руководителей и владельцев, ну, их единица. Это просто все какие-то вот комплексы твои, страхи, твои опасения. Не, там не клиент проблема, проблема вот то, что ты... Историю, с, ней можно разбираться. с этим можно и нужно работать. Я раньше, кстати, был достаточно скептически ко всему этому э, настроен, но вот как-то жизнь там свела меня с несколькими такими людьми из этой сферы. Я был там свидетелем их каких-то занятий, обучений. Интерес. Правду, работающие есть механики. Очень много вот таких бизнес-комплексов можно в себе победить. Я даже жалею, что вот когда вот в первой эпохе работал, у меня такого кучи не было. Наверное, многих ошибок мог бы избежать. Вот давай как раз, чтобы избежать ошибки, у каждого учителя точно есть свои учителя. Скажи, пожалуйста, вот с кем ты сравниваешь там свое видение, сопоставляешь свое видение там сих стратегии, сих джорны с глобальными мировыми там опытами. На кого ты равняешься? У кого ты учишься, что ты смотришь, поделись, и что порекомендуешь почитать, послушать нашим клиентам и нашим слушателям? Хороший вопрос. Слушай, книжек много, и вот так как эта тема очень новая, то мне кажется, тут даже нет смысла что-то рекомендовать, надо читать, потому что вот в любой новой теме ты через себя это пропускаешь, ты что-то примешь какую-то идею, а что-то не примешь. И вот это и есть твое развитие, да? Очень часто бизнесмен думает: вот сейчас прочту книжку, выпишу отсюда уроки и все будет прям вот советы. Нет, ты это просто должен через себя пропустить и вот что-то принять для себя важное и такое интересное. Uh, что касательно вот, какие-то вдохновляющие примеры и так далее. Ты знаешь, мне uh, реально очень ну, вообще сейчас интересна сфера IT во всех ее проявлениях. У меня клиентов много из IT и так далее. Со свое время был большой опыт работы с Microsoft. Кстати, хочу сказать, что вот трансформация Microsoft она, наверное, войдет в историю. Она еще не закончена. Она войдет в историю бизнес-школ как очень успешная трансформация. да, Это компания, которая 30 лет была, ну, скажем так, как это, Дартом Вейдером всего мира, да, императором Палпатином, да, для любителей и фанатов Звездных войн. Слушайте, они были темный рыцарь, да, они были монополисты, делали вообще, что хотели, не задумываясь ни о польском опыте вообще, да, ну, притчево изыться, и такие инструменты, все так сложно, все так накручено, наверчено, да. А параллельно, да, наверное, один из лучших по пользовательскому и клиентскому опыту продукт всех времен народов Excel. Вот согласитесь, что Excel это вершина x потому что он дает функционал понятный, совсем для чайника. И люди, ученые, могут делать серьезные научные исследования в Excel, и Excel для них дает инструментарий. Вот все есть, вот прям вот все есть, и достаточно удобно научиться, и так далее, и так далее. И вот 30 лет они были королями мира, монополистами, жесточайшими монополистами. Их э, сенатская комиссия, Конгресса США не могла раздербанить, да, и ТНТ раздербанили, э, свое время стандарт, раздербанили, а Microsoft нет! И они ну, реально монополисты. И вдруг они проворонили несколько революций. Да? Они проворонили мобильную революцию. Вот реально проворонили. Да? И, как говорится, наши недостатки достижения функции наших достоинств. Потому что они настолько были сильны в десктопах, ноутбуках, Windows, что Стив Балмер, тогдашний CEO, да, Microsoft, это же его было достижение. И он в экстазе от этих достижений абсолютно проворонил мобильную революцию. Вот Абсолютно. Да? И второе, они проворонили поначалу вот все эти облачные продукты. Да? Появился Google, который взял их все продукты 3 Word, Excel и PowerPoint, и все перенес в облако. Да, конечно, там нет такого функционала, но большинству и не нужно такой функционал. И вроде бы казалось, что все, Microsoft должен пасть. Нет. Они стали перестраиваться, они сфокусировались очень мощно на корпоративном рынке. Они своим вот этим продуктом 365, они реально захватили корпоративный рынок. Они очень сильные в университетах и школах. Все, Они живы, они опять, как это, Game of Thrones. Один из тронов это Microsoft. Да? Казалось бы, должны были рухнуть. Казалось бы, должны были рухнуть. Поэтому это в том числе вот эта история, что... Несмотря на свои достижения, найти в себе силы, знаешь, эту гордыню свою немножечко, а? вниз посмотреть по сторонам, признать, что тебя вот здесь обошли, вот здесь обошли. Увидеть эти риски и начать меняться. Вот это, по-моему, крутой кейс. <связано> <связано> Мне... Мы, <связано> Соглашусь, соглашусь с тобой по поводу Microsoft, потому что ты помнишь, как наш сегодня уже упомянутый Nordstrom говорил, что сегодня ну, основная задача любого предпринимателя и бизнесмена – это следить за фангом, акроним компании Facebook, Amazon, да, да, Apple, Netflix, Google. М там, там, там нет, буквы там нет. Теперь добавилось туда Добавил. еще и Microsoft, да. да, потому что они смогли это сделать. Apple в свое время пережил эту жуткую трансформацию, да, когда вернулся Стив Джобс, его же выгнали. Mm -hmm. uh, они это пережили, Google это предстоит пережить. Facebook сейчас начинает эту гигантскую трансформацию, да. Мне причем есть ощущение, что не без помощи администрации своей страны, которая там тикток атакует слушай, все все эти процессы так или иначе взаимосвязаны я не строю там теорию загоров но тем не менее фейсбуку придется это пережить да? что будет там дальше с netflix ну жизнь покажет то есть уж коль мы говорим про такие вдохновляющие примеры больших мощнейших компаний то вот такого рода трансформацию переживать чудесная трансформация но правда это эволюция но мне так кажется это компания Nike Nike по нашему да которая следующая реинкарнация да развития этого бренда от Майкла Джордана к следующим каким-то да героям и так далее очень интересно опять же если мы коснулись например гигантов вот, спортивного квиднто одежды и так далее насколько они сейчас трансформируются в сторону женского рынка. Женского рынка. Что на самом-то деле женщина основной драйвер роста спортивных товаров. Правда же? Правда, правда же? Правда, правда же, потому что он всегда свои выступления заканчивает одной утвердительной фразой. Добро пожаловать в мир женщин. И последняя книга, которую он написал в Urban Express, она же про это же, про роль женщин в больших городах и мегаполисах. Еще в виде женщины захватывают, казалось бы, чисто мужские сферы, да. У дочери, которая живет в США, спрашиваю ну, чего там, мы там поспорили, почему женщины-спортсменки женщины должны женщины же получать такие же зарплаты, как мужчины. Я говорю, слушай, ну да, я согласен, но есть виды спорта, где рейтинги женские меньше, чем у мужчин. Он говорит, это какие-то. Я говорю, ну там теннис, он говорит, нет, уже сравнялись. Я говорю, футбол, он говорит, в США женский футбол рейтинги на порядок выше, чем мужской. У футбола страна... сейчас тоже выше рейтинг, чем у женского? Подождите. Слушай, это следующее. Следующее реинкарие, что, ребята, на самом деле есть киберспорт. Это вообще какая-то невероятная вселенная. Может говорить, невероятная вселенная. И там тот же самый есть место и мерчендайзингу, и спортивным товарам. Чего только нет. И вот трансформация компаний, которые умеют встраиваться, которые умеют вот эти м, opportunity использовать, ну вот это на самом деле есть вызов современного времени. Все так быстро меняется. Вука мир. Прости за банальность, понять, что каждый эксперт в этом моменте тоже сказать, ну что, вука мир. А он и вправду вука, правда, поэтому умеешь подстраиваться, умеешь быть гибким, окей, выживаешь. Согласна. Вадим, завершай наш эфир. Хочу, чтобы ты сказал что-то такое про Customer Journey, про Customer Experience, о чем я тебя сегодня не спрашивала, но я считаю, что это самое важное, и это то, на что сегодня, ну, в частности, корпоративный сектор — это люди, которые нас слушают, те, которые нас потом читают в тезисах, те, которые нас читают потом в рассылке, должны обратить внимание здесь и сейчас, чтобы, опять-таки, да, выжить в нынешней ситуации, в краткосрочной перспективе, быть успешными в долгосрочном будущем устойчиво будущими да так по нескольким осям скажу но с точки интереса вот если говорим customer journey интересно и то что мне очень интересно и любопытно я думаю многим нашим слушателям это customer journey b2b вот это прям вообще непознанная вселенная знаешь если уж мы используем эту метафору путешествия то на мой взгляд customer journey b2b это групповой туризм с детьми то есть несколько семей дети разного возраста вот они решили поехать вместе в отпуск и начинается сущий ад да кто-то хочет на пляж кто-то в бассейн кто-то съел кислое яблочко сидит в туалете кто-то хочет в музей кому-то все надоело кому-то надо учить уроки потому что хвосты и вот поди договорись вот со всей этой веселой тусовкой и вот Изучение и внедрение вот этих элементов в B2B, Journey, Experience, да, это же множественный экспириенс, опыт людей, многочисленных людей. Я могу привести э, очень любопытный пример. Э, одни мои хорошие друзья, они так серьезно занимаются онлайн-обучением, корпоративных клиентов, они не делают ничего массового, для больших клиентов э, программы онлайн-обучения, причем в основном синих воротничков, там, рабочих, операционистов и так далее. И они, значит, их приводят в большую IT-компанию. IT-компания делает большой аутсорсинговый бизнес, когда они там по заказу огромного количества клиентов больших ну, берут на себя аутсорсинг работы там в Сапе и так далее, так далее так далее соответственно обучение вот этих вот женщин работать в Сапе целое дело значит мои коллеги они приходят делают аудит того что сейчас есть с точки зрения обучения и дают такой весьма весьма негативный отчет что вот этого нет этого нет этого нет и так далее владельцам компании очень нравится и но тем не менее мои друзья они думают что вот HR которых собственно не тоже привел но один из Основных, как бы заказчиков он обидится. И вправду отчет как бы для него ну, в общем, негативный. И HR, HRD этой компании через месяц увольняется Они думают: блин, и за нас уволился. Наверное, так там владельцы расстроились и все такое, и за нас уволят. Все-таки, ну, ужас какой, ну, нехорошо получилось. Проходит там четыре месяца, раздается звонок, звонит этот человек. Он говорит: ребята, вы знаете, я сейчас я уволился, на самом деле я уже давно там увольнялся, я сейчас работу Черди в очень крупной производственной компании, в очень крупной олигархической компании. На самом деле мне безумно понравился ваш отчет, вы были абсолютно правы. Поэтому идите к нам сюда, будем работать. И только с вами, ни с кем другим, никаких даже тендеров не будет, я вам обещаю. То есть, вот этот Джорни, вот его пути неисповедимы в B2B. Да? В частной жизни человек обиделся и обиделся, а здесь. Он же не просто человек, он же еще высокопоставленный топ-менеджер, и он же понимает, с кем работать, с кем работать. Вот это очень интересно, да, такие вот переходы и любопытные. Отслеживать это, формировать этот потребительский опыт, да. И вроде бы всем все понятно, а скажешь, ребят, у вас там в CRM-системе есть четкие мэтчи корпоративных карточек и личных карточек, да. Вот этот человек, он работал в этой компании, у вас этот путь в CRM-системе точно отмечен? Вопрос был риторический. <смех> Понимаешь, да, про что я говорю? Поэтому вот эта тема Customer Journey B2B, она, она горячая сейчас. Вот, что-то еще у меня какая-то мысль была тебе вот ответить на твой интереснейший вопрос. Ну, как-то мысль ушла за счет B2B, ну, если вдруг сейчас тут быстро вспомню, скажу. Я хочу тебя на самом деле поблагодарить за этот прекрасный пятничный, как я его люблю называть, интеллектуальный вечер. Есть Знаешь, я дело? Люблю карантин только за то, что он дал возможность мне, нашим гостям, нашим слушателям иметь доступ к таким превосходнейшим экспертом, я очень рада, что ты был Спасибо. у нас в феврале в присутствии на Customer Experience Management 8. Мы бы, конечно, хотели тебя видеть на 9 в сентябре, Слушай, вот, правда, я границы я... на въезд Когда в назначишь, когда будет да. возможно. Слушай, ради чего ты меня вообще мужственно вытаскивала из лап доблестной украинской пограничной службы, когда я приезжал? Все, меня пустили. Я так был на самом деле рад, и мне, ну, ну, и свидание с Киевом любимым, и вообще с вашей аудиторией, так что... Прекрасный город, гостеприимный здесь. Да. Ну, а если нас сейчас слушают ребята из Кривого Рога, этому чудесному городу, моему родному, не мне, а моему папе, моей бабушке, они все родом оттуда, большой привет Кривому Рогу. Спасибо большое. Вадим, я была рада с тобой сегодня здесь быть. Кто с нами на связи, мы, к сожалению, технически лоханулись, включили запись только после 10 минут эфира, но последующих 58 записали. Собственно, и можно будет посмотреть в записи, но в чуть-чуть обрезаны с первыми 10 минутами. Это романтично. Андрей задал вопрос, вопрос о пяти этапов обучения персонала. Это классическая или авторская методика? Где нет, нет, нет, это, это не авторская, это классическая методика. Если вот ты мне напомнишь, я там порой смогу прислать ссылки на такие монографии, где это описано, в том числе вот есть очень известный специалист по обучению, такой уже матерый и возрастной Гальперин. В том числе в его трудах это было, и Тут, тут ничего авторского, это просто уже научные разработки. Пишет нам Евгения, что Кривбас на связи, кстати. Спасибо, yes! что с нами. Андрей, спасибо, кстати, тоже, что с нами, потому что Андрей, по-моему, с нами с первого эфира, еще с апреля по People Management. Я знаю, что он иногда даже выходит на тренировки беговые, вокруг дома набегает 10 кругов, но в наушниках он служит нашей лайфтовушкой. Друзья, спасибо за эфир, Вадим, Уже тебе раз... пора их переводить в формат подкаста, чтобы было удобно слушать. Да, уже, да, уже пора расширять. Пора, пора, пора, сейчас это прям э, очень набираешь силу медиа. Благо, это технически очень легко делается, ты сразу на все платформы размещаешь. Очень интересная для тебя оппортюнити. Ну, И за эту новость для тебя почаще приглашай меня в эти толки. Договорились. Пока мы можем не можем летать друг к другу в гости, мы будем э, выходить с друг с другом в эфир зума. Спасибо большое тебе. Обнимаю. Рада Всем была тебя в эфире. Давай, Хороший,